В этом видео я расскажу, как тренировать структурное мышление самостоятельно. Расскажу, как легко запомнить этапы структурного подхода к решению бизнес-проблем, где найти упражнения по структурированию, как их делать и как себя проверять. Меня зовут Виктор Ругуленко, и это канал Флес. Поехали! А говорю, что готовил это видео для студентов корпоративного курса структурирования для бизнеса». И в нем могут быть отсылки к контенту курса, понятный только студентам. Ссылка на курс в описании. Если хотите, чтобы мы провели подобный курс в вашей компании, оставьте заявку по ссылке, либо позвоните нам, или напишите. Однако основные идеи видео будут понятны любому человеку, кто хочет научиться структурно мыслить. А именно, раскладывать сложные вопросы на множество более простых подвопросов, Отвечать на них и синтезировать из них ответы на исходные вопросы. Есть две основные проблемы применения структурного подхода новичками. Первое, много непривычных шагов, их бывает трудно запомнить да и лень применять. Вторая, как и для любого навыка, требуется практика. Где взять эту практику? Неясно. Разберемся с этими проблемами по очереди. Начнем с первой. Держите шпаргалку по этапам структурного мышления. Подробно с примерами каждый этап мы разбирали на курсе. А здесь я лишь напомню их и покажу способ лучше запомнить. Цель структурирования задачи – сделать ее настолько простой, насколько это возможно, но не проще. Поэтому этапы структурирования нам поможет запомнить окраним «упрости» по первым буквам каждого этапа. У. Уточняем проблему. Вспомните, что в уточнении 7 элементов. Вопрос, контекст, критерий успеха, пространство решений и ограничения, а также стейкхолдеры и источники информации. И это такой упрощенный шаблон определения проблемы. П. Подбираем дерево под вопросов. Есть 4 варианта, от простого к сложному. Формула, цепочка, таблица и дерево. Вспомните, как мы подбирали типы структур по схеме. Р. Расставляем приоритеты. Подвопросы более важные, приносящие больше результаты, более быстрые, прорабатываем раньше. А дальше, как успеем. Тут на помощь приходит матрица приоритизации. О. Отвечаем на подвопросы по одному. Вспомните, тут нам отлично помогает шаблон планирования работ. С. Синтезируем. Определяем ответ на главный вопрос на основе подвопросов. вопросов. Т. Тестируем коммуникацию по принципу ситуация, проблема, решение. Порядок пунктов можно менять. Главное подумать о реакциях стейкхолдеров. Тут нам поможет шаблон анализа стейкхолдеров, который мы тоже разбирали. И. Итерируем подход. Корректируем пункты 1.6 по мере необходимости. Сразу идеальное решение не выходит. Но это окей. Исправляем ошибки, дополняем, улучшаем, пока рост качества решения значимый. Еще раз. Уточняем проблему. П. Подбираем дерево под вопросов. Р. Расставляем приоритеты. О. Отвечаем на подвопросы. С. Синтезируем ответы на главный вопрос. Т. Тестируем коммуникацию и И. Итерируем подход. Упрости. Упростить можно и дальше, кстати. Если задача несложная, в ней может хватить и первых двух пунктов. В личных задачах можно не волноваться по поводу коммуникации, например. Ну а в сложных рабочих задачах пригорятся все этапы и даже возможно по два раза. Переходим ко второй проблеме. Где взять практику структурирования? На курсе мы разбирали ваши задачи и несколько реальных проектов. Если хотите еще больше примеров с подробными разборами решений, посмотрите на наш интерактивный кейс Купайвод. Ссылку на него тоже оставил в описании. Примеры вы можете придумать и прорабатывать и самостоятельно, используя вводные из бизнеса, жизни, или даже просто из наблюдений за окружающим миром. Начать лучше с задач на количественной оценке. Вопросы типа «Сколько?». Их легко придумать и легко свести к понятной структуре, формуле. В то же время вы практикуете полноценное структурирование, разбиение сложного вопроса на более простые. Примеры таких задач. Сколько окон в доме напротив? Сколько ступенек в подъезде? Как долго ехать между конкретными станциями метро? Сколько мест в театре? Сколько театр зарабатывает на билетах за спектакль? А сколько он зарабатывает в месяц? Сколько человек работает в Москва-Сити? Сколько приверженцев здорового образа жизни в России? И так далее. Более сложные – задачи мультивариантного выбора или анализа процесса во времени пространства. пространстве. Первые можно свести к структуре таблицы, вторые – к структуре цепочки. В подобных задачах нужно будет поработать над уточнением проблем. Критерии успеха и пространство решений будут играть большую роль. Для крупных задач потребуются и другие этапы фреймворка «упрости». Примеры задач. В какой ресторан пойти вечером? Как организовать свадьбу? Как переехать в другую страну? как подготовиться к собеседованию на позицию X, как повысить производительность производственной линии, как снизить затраты на логистику по заданному маршруту и так далее. Самые сложные задачи – те, чьи структуры не сводятся ни к формуле, ни к таблице, ни к цепочке. В них нужно выстраивать полноценное дерево. Чтобы это сделать, помимо навыков структурирования, нужны и знания в конкретной области вопроса, чтобы решить, все ли вы учли и что самое важное. Примеры таких задач. Стоит ли реализовывать проект X? Как кратно увеличить продажи B2B? Как написать книгу по теме X? Почему упал сайт? Где расположить новый склад или дата-центр? И так далее. При решении подобных задач, вероятно, потребуется все этапы фреймворка упрости, а также разговоры с экспертами. И, конечно, опыт структурирования, полученный на более простых задачах. Окей, а как проверить, все ли вы правильно сделали в структурировании проблемы? Нужен какой-то фидбэк. Тут есть два варианта – фидбэк эксперта и самооценка. Фидбэк эксперта можно получить у нас на курсе по структурированию или бизнес-мышлению для кейс-интервью. Во втором случае, кстати, будет еще и много работы один на один с ментором. Можно найти экспертов и среди ваших коллег. Причем для них умение структурировать не так важно, ведь азы вы знаете сами, а экспертиза в конкретной области будет очень полезна. Они подскажут, ничего ли вы не забыли, глубоко ли копнули и так далее. Самопроверку можно сделать по четырем критериям оценки структуры. Эти же критерии по вашей просьбе могут использовать и эксперты для подготовки фидбэка. Критерии ровно те, что мы разбирали на курсы по структурированию, поэтому повторю лишь кратко. Миссии. Mutually Exclusive, Collectively Exhaustive. Все ли мы учли? Ничего ли не задвоили? Фокус. На главный вопрос отвечаем? Детальность. Копнули ли глубже, чем очевидное? Релевантность. Нет ли лишних под вопросов? Не тратим ли мы время на лишний анализ. Вот так вы можете самостоятельно тренировать структурное мышление. Уделяйте ему хотя бы 30 минут в день, пробуйте разные вопросы, собирайте фидбэк сильных коллег и достигните заметные результаты примерно за месяц. Пожалуйста, поделитесь видео с друзьями, интересующимися структурным мышлением. Особенно оно пригодится сеньорам, тим-лидам и людям в управленческих позициях. Они скажут вам спасибо, а вам станет с ними общаться проще. На этом все. До скорого.